Меня, судьба, не ругай меня, Ведь не будет жизнь моя идеальная. Ведь люблю я и живу, как мне нравится, И не буду на краю. В этом кается. а была, была душа птицей белою, и прекрасною была, и смелою, и летала в небесах белым голубем. Только била жизнь и жгла, будто полы а потом пришла любовь окаянная, и летит на огонек, душа странная и ломает. Стекло Крылья смелые Обжигаем Над костром Перья Белые Душа, моя душа непокорная, то в огонь, то в полю закаленная, и летит, летит она в небо серое, Одно черное крыло. Но белое. Не ругай меня, судьба, не ругай меня Ведь не будет жизнь моя идеальная